В прошлой серии мы говорили, что нужно заговорить с руководителем. А теперь перед нами стоит вопрос, как это сделать. И лучше всего использовать многолинейный тип коммуникаций. Это значит, что вы можете позвонить как через телефон, так и поговорить лицом к лицу. Вы можете попробовать договориться о встрече в ресторане через секретаршу или подождать выхода из кабинета.